то, что мы с вами ранее оплатили налоги и делали э, парковки за наши с вами деньги, сейчас на них поставили паркоматы и с нас еще еще раз собирают деньги. За один круг по центру Красноярска мы с представителем Федерации автовладельцев Егором Фроловым подсчитали. Город увешан несколькими десятками свежих указателей. Причем не без замечаний. Вот, например, улица Сурикова. Знак «Остановка запрещена» и ровно в зоне его действия платная парковка. А вот новенький сияющий знак, где бы вы думали? На улице Лебедева и в районе гостиницы «Колос». А ведь когда-то власти обещали нам очистить центр от припаркованных машин. И речь шла совсем о других улицах. Говорили про Ленина, Мира и Маркс. Конечно, без каналов не обошлось. Вначале случилась таинственная история со знаком на улице Кирова, который то устанавливали, то снимали по распоряжению администрации, а в итоге он все же оказался законным. Теперь автовладельцы заявляют, вся затея с платными парковками трещит по швам. У нас даже бесплатных парковок нет. К примеру, около детской поликлиники номер один на Марковского. Родители оставляют машину в другом месте и с детьми на перевес идут к врачу порой несколько кварталов. Нормативных документов у нас до конца не разработано. Э, потребность центра города в 5000 парковочных мест не учтено. А на сегодняшний момент э, рассчитывается, что полторы тысячи, которые ранее существовали парковочных мест, станут просто платными. И к чему мы придем? Мы придем к тому, что вот это сейчас показуха вся пройдет, и автомобили как стояли, так и будут обратно стоять. А юристы вообще заявили, новые запрещающие знаки незаконны. Городские власти начали реализовывать концепцию платных парковок не с того конца. Все нужно было сделать наоборот. Обустроить у нас стоянки, установить паркоматы, сделать так, чтобы они все абсолютно работали, принимались и денежные купюры, выдавались от и, вот, и только после этого ставить запрещающие знаки в виде там, «остановка запрещена» либо «остановка в неположенном месте». И только потом запускать эвакуатора, если они стоят вне стоянки. А в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства считают, все идет по плану. К лету в Красноярске появится 370 новых знаков, из которых 230, то есть подавляющее большинство, запрещающие. Больше всего нас удивило мнение чиновников о том, что знаки и парковки вообще Вы между собой убедить, не связаны. Что связи между платными парковками и установкой дорожно-знаковой информации их нет. И что такое установить дорожный знак? Это есть такая, такой термин, как технический паспорт дороги. Мы сегодня этот знак установили, мы должны в дислокацию дорожных знаков внести изменения в этом паспорте техническом. Наоборот. сначала внести изменения, потом поставить? Нет, сначала поставить, потом посмотреть, как он работает или не работает, и потом уже внести из изменения из из из из из в дислокацию дорожных знака. А, ну теперь все понятно. Указатели сначала появляются на улицах, а потом, если прокатит, их обозначают в документах. И паркоматы в городе запустят потом, а эвакуаторы уже сегодня трудятся все интенсивнее. И не только частные. Два на днях приобрел в свою собственность муниципалитет. Василиса Лукашевич, Александр Сагайдак, Новости ТВК.